Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева, и я помогаю находить свое предназначение по почерку. Предписано .ru. Это мой сайт. Знаете, мне очень часто задают такой вопрос, а почему я все время откладываю на потом, на завтра, на послезавтра. А вы знаете, что вы попадаете в некую собственную ловушку, откладывая на потом, на потом, на потом, вы собираетесь, Пытаетесь начать, откладывайте, Да за пять собираетесь, пытаетесь начать, откладываете. Потом снова и снова и снова и сами себя загоняете в тот самый замкнутый круг. И в результате как были на одном месте, так ничего не поменялось. Мы, кстати, часто боимся обратиться за помощью. Мы просто боимся показаться слабыми. Потому что в стране у нас так не принято. У нас не принято обращаться за помощью. У нас не знают, кто такие психологи. Психологу я не пойду, я не больной. Уж тем более я не говорю об области графологии. Но тем не менее, те люди, которые уже ко мне приходили которые находили свое предназначение, они больше не откладывают ничего на потом. И, кстати, твердое нет, они тоже научились говорить. Но к чему я это все рассказываю? Что такое наше откладывание на потом? Почему мы это все делаем? Все дело в страхе. Это ваш внутренний глубинный страх законченного действия. Что когда я наконец закончу, завершу вот это дело, что я буду делать дальше? А дальше пусто. Вы не знаете. А так вы находитесь в процессинге. То есть вы как бы еще туда движетесь, движетесь и движетесь. Но тем не менее, вот этот ваш процессинг, в данном случае, он непродуктивный, он не дает вам никаких результатов. Поэтому моя к вам большая просьба сейчас. Посидите и проанализируйте. У вас практически у каждого из нас есть такие ситуации в жизни, когда мы что-то откладывали на потом. Или постоянно продолжаем это делать. Вы видите это в область сознательного, признайтесь в этом себе и скажите. Не завтра я начну по-новому. Я начну по-новому сейчас. И сделаю первый свой шаг сейчас. С вами была Ирина Бухарева. Обязательно поделитесь этим видео с вашими друзьями. До новых встреч. Предписано.ру